Вообще весь наш результат, он зависит от нашего отношения к тому делу, которым мы занимаемся. А насколько мы любим э, это дело, насколько мы не любим это делать и так далее. И поэтому а, то, как вы относитесь а, к MLM-индустрии, как вы относитесь к своей сетевой компании, к продукту, к бизнес-возможности, которые предоставляет ваша сетевая компания – Играет просто наивысшую роль в вашем результате. А, смотрите, ребята. Первое на первое, чтобы вы понимали, наша цель не приставать, наша цель не заставлять, наша цель не продавать, наша цель не уговаривать, наша цель не заставлять что-то кого-то делать. Наша цель как сетевика. Наша цель как предпринимательство маркетинга не охотиться за людьми, а обучать, плюс повышать осознанность, то есть мышление да, то есть, нашего кандидата, либо потенциального клиента. Вот это прям запомните. И когда вы будете делать следующий шаг, писать пост, пытаться продавать, либо пытаться зарекрутировать, пытаться пообщаться, задавайте себе вопрос. Что вы делаете? Повышаете ли вы осознанность вашего кандидата? Обучаете ли вы своему продукту? Обучаете ли вы, в принципе, индустрии сетевого маркетинга? Потому что многие люди, они с огромными предубеждениями, многие люди просто настолько кошмарят сетевой маркетинг, а все из-за того, что они не понимают индустрии сетевого маркетинга. Потому что, в принципе, млайн-бизнес, он не идеален. Не идеален почему? Потому что здесь есть люди, разного калибра люди, встречаются такие гнилые люди, такие продажные люди, такие м -м, корыстные, да, то есть люди, которые важны только деньги, по головам ходить, лишь бы в хайп, либо, лишь бы пирамиду, лишь бы обмануть, лишь бы продать и так далее. Поэтому эта индустрия не идеальна, потому что здесь люди, Люди есть как хорошие, так и плохие. Поэтому выстраивается разное, разного рода предупреждения разного рода негатив к индустрии сетевого маркетинга, потому что есть люди, и поэтому наша индустрия не идеальная, но сетевой маркетинг — это лучшее, что может сегодня получить в свои руки любой человек. Запомните, это, это лучшая возможность. Тот человек, который хочет как-то реализоваться в жизни, встать на ноги и стать финансовым и временно независимым человеком. Поэтому этом, для того, чтобы, вот для того, чтобы э -э у вас все хорошо и красиво получалось, вы должны, знаете, как за миссию, вот миссия сетевика, да, то есть это как лозунг, да, то есть это обучение, повышение осознанности, то есть поднятие уровня осознанности всего окружения, вашего списка знакомых. Ваших знакомых, друзей, родных, близких, социальных сетей, аудиторию Это повышение осознанности вокруг вашей MLM-компании Вокруг вашего продукта, вокруг вашей бизнес-возможности Человек должен начать понимать, что это Не тупо продать, лишь бы продать А чтобы человек понимал и осознавал, что это для него важно Вдохновляйте и мотивируйте, это очень важно Bye.